Эй, hey, привет всем! Киевский баттл с вами Gold Voice. Кратко о себе. Занимаюсь я ютубом около двух двух с лет. Много уже перепробовал разные форматы. Сейчас остановился на формате реакции. Как она так классно распела. Уф. Также я люблю вокал, люблю записывать свои песни, делать какие-то каверы. Вообще люблю, обожаю музыку. Но пока что, конечно, не очень получается. Так как я начал очень поздно, 16 лет, не имею ни голоса, ни слуха. Ты врёшь тысячи раз, ты кидаешь тысячи фраз, потом тысяча слёз. Но где ты сейчас? Все на словах, но на действиях крах. Ты была самая лучшая, сейчас ты мой страх. Меня правда смешит твоя правда, ведь ты в ней так сильно уверена. лишь потому, что так часто врала, что сама во все это победила. Я божественный актер. В кавычке все божественный. Я вообще никакой актер. Если иногда получается как-то хорошо сыграть в кадре, либо хорошо, грамотно прочитать стихи, это уже неплохо. А так, в принципе, я вообще нулевой актер. Прости, угу. что пишу тебе эти строки. Сказать не хотела, наверное, духу. У нашей любви истекают сроки. Наш мир не успел возродиться рухнул ты слишком хорошая и в этом минус и мне опостыли. все прощаю не знаю когда у нас надломилось, но мне надоело ходить по краю также я люблю заниматься спортом я очень обожаю, потому что раньше я был такой кабанчик Увидите видите фотку, сейчас стал более-менее полукабанчик изменился благодаря труду, упорству Если я вам понравился, то голосуй за меня. Всем пока.